Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и в этом видео я расскажу об универсальном принципе расстановки мебели в детских. Основная ошибка — это когда мы начинаем непосредственно с расстановки мебели. В детских, впрочем, как и в других комнатах, необходимо начинать дизайнирование. Рассмотрим детскую для школьника. Какие зоны необходимы в этой комнате? Зона сна, зона хранения одежды, причем даже в шкафу можно разграничить, что вот эта часть шкафа только для школьных вещей, а вот это для домашней одежды. Зона учебы, зона хранения школьного инвентаря, зона хранения всевозможных вещей, относящихся к кружкам и секциям. Иногда эта зона может быть в прихожей. Зона игр. Ребенку обязательно нужно свободное пространство, где бы он играл. Соответственно, зона хранения игрушек. Для девочки это может быть туалетный столик, для мальчиков спортивный уголок или шведская стенка, хотя в принципе спортивный уголок может быть и в комнате девочки. Зона хобби – это то место, где располагается, например, мольберт или электропианино. Зона ТВ. Хотя многие заказчики уже отказываются от этой зоны, детям больше интересны планшеты и телефоны. И еще одна важная зона, про которую иногда забывают, но все дети моих заказчиков мне говорили об этой зоне. Зона приема гостей. Нужен небольшой диванчик или кресло или пуф. Может быть, кресло-мешок. То есть такая зона, где ребенок может разместить своих друзей и совместно поиграть с ними во что-то. Если этой зоны нет, то все пришедшие гости будут садиться на кровать ребенка, что не очень удобно. Плюс этой зоны еще и для родителей. Когда они проверяют уроки у ребенка, им также есть где присесть. С чего же начать зонирование детской комнаты? Выпишите для себя список тех зон, которые необходимы в детской вашего ребенка. Схематично нарисуйте план комнаты и цветными карандашами раскрасьте эти зоны. Рассмотрим варианты детских в наших проектах. Начнем с комнаты для девочки. И могу точно сказать, что не делая функционального зонирования, не прописывая необходимые зоны, в этой комнате мы вряд ли бы смогли разместить всю необходимую нам мебель. Девочка занимается танцами, она ходит в художественную школу, она любит читать, любит принимать гостей. И обязательно под каждый вид деятельности нужно место. В нашем распоряжении 12 квадратных метров и список зон. Нужна зона сна, зона учебы, хранение костюмов, хранение одежды, зона хобби и зона инвентаря, который необходим для художественной школы. Итак, давайте посмотрим, что же в итоге получилось. Зона сна. И здесь хочу ваше внимание обратить на обои. Мы предлагали различные варианты, более, скажем так, девичьи, на мой взгляд, более подходящие для девочки 13 лет. Были вот такие, тинейджерские, с таким розовым кирпичом. Классический вариант, обои с голубыми дощечками, но решили все-таки пойти в магазин вместе с девочкой и она выбрала вот такие обои, кирпично-каменный вариант, скажем так, и он ее полностью устроил. Мы подобрали обои-компаньоны к ним, и что в итоге у нас получилось? Зона сна плюс зона хранения каких-то личных вещей, зона учебы и зона хранения школьного инвентаря, зона хранения вещей, связанных с ее танцами и выступлениями, створки шкафа решили сделать зеркальными, что очень удобно. Также получилась вот такая уютная зона, зона чтения. Сюда девочка может забраться по таким ящичкам-ступенькам и посидеть, почитать книгу. Это место мы определили под хранение вещей, связанных с художественной школой. Большая зона хранение одежды и любимая зона всех детей, зона прием гостей. У них было настоящее кресло, которое было очень популярно в 70-х годах. И сейчас мебель тех времен пользуется очень большой популярностью и смотрится очень стильно в современных интерьерах. Такой маленький уютный уголочек для чтения у нас получился. Пользуясь методом функционального зонирования, можно все грамотно разместить даже вот в такой маленькой комнате. Еще один вариант, детская для мальчика. Здесь мы делали перепланировку и уже изначально придумали, что шкаф будет в нише. Зона хранения игрушек, зона хранения вещей, все у нас будет находиться в нише. Тем самым комната будет казаться более просторной. Зона учебы, соответственно, решили разместить около окна. Спортивную зону на самой свободной стене решили сделать при входе. В итоге получился вот такой Интерьер легкий, свободный. На момент проектирования ребенок еще ходил в детский сад, но когда он пойдет в школу, я еще предлагаю поставить какой-нибудь стульчик вот здесь, как раз для мамы, чтобы она проверяла уроки у ребенка. Еще одна детская для девочки. Это детская в частном доме. Кровать здесь отдельно стоящая. Плюс также есть зона учебы, зона с туалетным столиком, зона ТВ. Зона хранения вещей. После того, как мы определили для себя необходимые зоны, намного проще было расставить мебель. И вот что в итоге получилось. Туалетный столик объединен с зоной учебы. Большая зона хранения школьного инвентаря. Большой шкаф. Зона хранения одежды. Зона сна. И зона ТВ. Пишите в комментариях, если вам интересно, как расставить мебель в комнате грудничка и не делать ремонт через год. А также на что обратить внимание при проектировании комнаты подростка. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики. Ну а я желаю вам хороших ремонтов и до встречи в следующих видео. Всем пока!